Всем привет! Спустя 4 месяца моя ленивая жопа все таки добралась до создания этого видоса. В честь этого я хочу замутить мини-конкурс на возобновление активности на канале. Автор комментария, после которого 6 часов не будет ни одного нового коммента, получит вот такой вот божественный USPS следы асфальта. А сегодня я вам расскажу о трех ножах, общая стоимость которых почти в 5 раз больше средней годовой зарплаты в России и эквивалентна стоимости неплохой среднеразмерной машины. Приятного просмотра! Начнем мы с довольно известного ножа, благо не керамбита, а именно со штык ножа M9 Night, что в переводе с казахского означает ночь. Его средняя цена составляет почти 52 тысячи рублей или 860 долларов. Его стоимость обусловлена достаточно редким относительно других ножей m 9 дропом и сплошным, стильным черным цветом, по описанию нанесенным аэрозольной краской ночного пейзажа. Словно шепот ветра, словно укус в шею. Следующий клинок, наверное, представляет собой линейку самых узнаваемых ножей в КСГО. Я думаю, вы уже догадались, что речь идет о Керамбите Кровавая Паутина в качестве прямо с завода, цена которого превышает 2000 долларов или 130 тысяч рублей. Это всем, так сказать, с детства знакомый скин, опенкейсы с которым не раз посещали вкладку тренды ютуба. Самый узнаваемый скин в CSGO, о котором если не знают, то наверняка хотя бы слышали даже те, кто ни разу не играл в эту игру. И мы плавно подбираемся к главному – к ножу стоимость которого сравнима со стоимостью машины или маленькой квартирки студии, к ножу, владельцу которого предлагали Ford Mustang, BMW X6 и двухкомнатную квартиру. Но он предпочел наличные. Встречайте Stat штык-нож М9. Кровавая паутина прямо с завода. Нож стоимостью 24 тысячи долларов или 1 миллион 450 тысяч рублей. Путем несложных манипуляций с калькулятором и данных с Википедии мы узнаем, что опираясь на прожиточный минимум, на эту сумму человек сможет прожить примерно 12 ебучих лет. Коллекционер, купивший данный нож, предпочел остаться анонимным, но предоставил подлинные скриншоты оплаты. Сделка, совершенная при покупке этого ножа, является самой крупной финансовой сделкой в CSGO. и до сих этот нож находится в единственном экземпляре. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Впредь видосики будут выходить гораздо чаще, так что рисабайтесь и жмите на колокольчик.